Некоторые истязают себя до изнеможения своей нелюбимой работой. Ладно, мы работали на дядю. Они говорят, мы на тебе работаем, труженики такие. А какой смысл заниматься нелюбимым делом? Они говорят, вот мы сейчас заработаем кучу денег и будем ничего не делать. Или займемся любимым делом, любимой работой. Говорят, Погодите, а почему бы вам сейчас не заняться любимым делом, и не истязать, истязать себя вот этим вот изнеможения, э, до изнеможения нервных тиков на нелюбимом делом. Говорит, ну как же, как же, нет, мы тут э, вот сейчас все понятно, заработаем. Так в этом-то и дело, что здесь все на автопилоте. Вроде бы все ясно и понятно. Нет, есть, конечно, сложности, которые, кстати, треплют нервы. Но вы знаете, как это преодолеть. А вот там, где вам якобы нужна куча денег, где вы будете счастливы. Чем заниматься, что делать, вам как раз и не ясно. Говорю я. Они говорят, почему? Я говорю, ну расскажи, сколько денег нужно, чем заниматься будешь, как будет выглядеть твой день, твоя неделя, твой месяц, твой год. И в ответ тишина. Не поступайте так, будьте к себе бережнее. Поймите, чем вы хотите заниматься, поймите себя, как хотите, чтобы выглядел ваш рабочий день, рабочая неделя месяц, год, где вы отдыхаете, чем занимаетесь, как выглядит ваша работа, как выглядит ваше окружение, ваши действия. Услышьте себя и сфокусируйтесь на этом. Да, там тоже будут сложности, там тоже будут проблемы, но их преодоление перестанет трепать вам нервы. Вы будете спокойны и счастливыми. Живите с удовольствием и не мучайте себя.